Сейчас мы с тобой разберем три стратегии заработка в джинмане. Первая стратегия это ждун, это большинство людей, которые не хотят работать, приглашают, строить команду, но при этом хотят зарабатывать. Здесь есть такая возможность, перелив от компании, от команды, от семи наставников сверху, у вас заполняется система сверху вниз, слева направо и вы получаете постоянно перелив. То есть с таким подходом вы можете зарабатывать 10-20 тысяч в месяц. Стратегия 2. Партнер. Вы обучаетесь в школе MLM, ежедневно уделяете время, ваша команда и доход растет. Вы можете зарабатывать стабильно от 50 до 100 тысяч и доход будет каждый месяц расти, потому что идет автоапгрейд. И стратегия 3. Лидер. Ваша цель доход 500 тысяч рублей. Вы строите команду, зумы проводите, строите команду там, по 30-40 по человек, первую линию. И таким образом вы можете выйти на доход от 500 тысяч и выше ежемесячно. Давайте вкратце разберем стратегию. Первое, как я говорил, то есть ваша матрица заполняется сверху вниз, слева направо, 254 места. И здесь видно, сколько вы зарабатываете. 6 тысяч, 12 тысяч, 25 38 и так до 165 тысяч. То есть в итоге вы зарабатываете миллион рублей, может быть за полгода, за год, за счет перелива. Плюсы. Доход без приглашения, минусы. Низкий доход, единоразовые выплаты, нет гарантии дохода. Такой доход в среднем от 10 до 20 тысяч в месяц. Следующее. У вас активировано 4 пакета, вы пригласили 5 партнеров на 4 пакета, то есть на 3 500. Тогда у вас доход с первой линии 6 300, со второй 7 тысяч, 35 000, 196 тысяч и 437 тысяч. Плюсы. Высокий постоянный доход от личников, вечный доход со второй 3-4 линии, пассивный доход автоапгрейдов, маленькая первая линия, минусы, да? небольшой пассивный доход. Доход от 50 до 100 тысяч ежемесячно. И третье. Лидер. Здесь вы получаете уже, если вы строите команду 30 человек, первую линию, да, то есть 70 тысяч, 78, 390, 1 девятьсот и 4 875 тысяч. Плюсы. Вечный максимальный доход по маркетингу, высокий пассивный доход с автоапгрейдов и ваших партнеров и постоянный доход со второй, третьей, четвертой линии. Минусы. Возможно сложности, куда потратить такие деньги. Будет много уведомлений о зачислении средств, вам постоянно, до да, отличников, от партнеров, от перелива, будет постоянно идти деньги. Поэтому каждый из вас может выбрать для себя стратегию, которая вам больше подходит. Ждун, партнер, либо лидер. Так что пиши наставнику, регистрируйся, добавляйся в нашу команду, получай все инструменты, знания и занимай место, и получай постоянный доход от